Здравствуйте. Представьте, как вас зовут? Меня зовут Александр Сергеевич. Фамилия? Франдинок. Так, и откуда вы? Я родом с но все. Это жизнь... Балачевский район? Да, так. а живу всю жизнь здесь. Так, ну, на баяне давно играть? На баяне играем, можно сказать, ну 62 -го года. Так, многое? И, ну, давайте тогда меньше слов, больше делаю. Покажите то, что вы. Ну, кстати, у меня там... Ну и теперь еще одна песня, ну так, мелодия. Моряцкая. Моряцкая, да. На помыть, помыть, помыть".